Но фактически площадка находится в лесу. То есть это край города. А вообще какие перспективы на развитие этого куска территории? Потому что рядом с вашим будущим домом нету ни школы, ни садика, ни магазина, ни кинотеатра. Вообще ничего нету. Есть только лес с белками и грибами. Все. Больше нету. Вы на что вообще рассчитываете? Ну что, друзья, добро пожаловать на эксклюзивную встречу с застройщиком астраханским нашим иногородним по проекту Амундсен, растяжками которого расклеен весь академический район. Значит, кто-то языком чешет, а кто-то таскает оборудование, чтобы снять для вас ролик. Друзья, всем привет сегодня у нас очень интересный видеообзор ЖК жека И именно поэтому мы находимся в брендированном салоне вместе с Пашей. специально для вас приехали на места что называется и надо сказать спасибо паше который договорился с данным застройщиком о том чтобы мы взяли у него интервью и сегодня мы я надеюсь будем первым для вас так сказать первое первооткрыватель и да, так как... итак ребята мы в гостях знакомимся геннадий геннадий геннадий Геннадий. геннадий. Да. А специально для нас это руководитель отдела продаж мы будем задавать различные вопросы надеюсь острые ваши острые вопросы мы сегодня задаем с прищуром с прищуром все для вас дорогие друзья но прежде чем мы начнем это интересное интервью я хочу сказать что это всего лишь навсего первое от первого лица, от застройщика, чтобы он ответил нам на вопросы. Вопросы есть? Вопросы есть. После этого выйдет второй ролик, где мы уже э, свое впечатление э, об этом всем мероприятии и о э, застройщике, о том, где мы побывали, что увидели, что услышали, снимем. Но это будет уже потом. Потом второй ролик. Ну а сейчас давайте начинать. Так, ребята, мы в офисе жилого комплекса амуца значит, здесь все брендировано, вплоть до того, что сотрудники в специальных костюмах и даже на спине, видите, вместо татуировки, вот на пиджаке написано. И мало того, подождите, мало того, смотрите, обратно повернись, пожалуйста. Значит, во-первых, очки, да, зацените, галстук, бейбик. Все брендировано. все брендировано. Там не надо дальше снимать. Значит, кроссовки. Это все брендировано. Вы поняли, да? Уровень. Вот это заявка на победу. Вот это я так называю. Значит. Вот это все стиль разрабатывал стилист Филиппа Киркорова, ну, который, знаете, все говорит, все красиво, все божественно красиво. Так, девушка, а вы продолжаете? Продолж... Все снимайте, все показывайте. А, да, внутри. Так, внутри, ну как... Так, пиджак посмотрели, в сторону рубашка снимаем. Что, что там сливчиком всех интересует? Все а а Тоже он брендирует. брендирует. А, он же, кстати, женат, ребенок родился. Вот. У, у меня тоже трое детей, но вы поняли, я про, прошел путь уже три раза, так что э, возвращаемся. Куда вы уходите, куда? За... Паша, я предоставляю слово тебе. Uh, Но ну, я предварительно анонсировал это интервью у себя в соцсетях. И первый вопрос, с которого хочется начать, именно Геннадий, это почему mm -hmm. именно Екатеринбург, выбрал астраханских строчек? Я насколько я понимаю, у вас там реализовано в городе три проекта в своем. Все верно. И вы выбирали какой-то другой город для расширения сферы, что я. Почему вы попал на наш любимый город? Вызывает база! Ответьте! Мы рассматривали несколько разных регионов. Дело в том, что Екатеринбург, на наш взгляд, это город, который там динамично развивается. Город-миллионник, да, здесь очень большое количество застроек. Несмотря на то, что рынок конкурентный, у нас Астрахань достаточно маленькая, да, в среднем Астрахань продает по новостройкам 120 квартир, а Екатеринбург в десятки раз больше. Да? Ну, ну, в крат, кратно больше, в общем. А, поэтому нам пред, поступило, так скажем, предложение освоить площадку от РСГ академического, от Картроса. Да? И мы проанализировали рынок и поняли, что в целом академический район достаточно развивающийся. И маркетологи наши, исходя из анализа, сказали отличная площадка заходим и мы вот собственно говоря и здесь мы вот сейчас только что были на этой площадке буквально заезжали на нее по бетонным плитам переезжали реку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 больше нету. Вы на что вообще рассчитываете? Ну, смотрите, как я уже и сказал, да, академически он достаточно динамично развивается. Если там взять его историю то есть здесь там, 10 лет назад вообще ничего не было, да, и, а сейчас уже это целый микрорайон. Мы когда приезжали сюда осваивать, осматривать да, площадку, людей набирать, и проходили вот здесь по Академике Сахаровой, я даже не видел из-за бугра то же самое там, притяжение. Да, сейчас уже на данный момент они растут. Ну, то есть, собственно говоря, район динамично развивающийся, и нам у нас стройка, в принципе, достаточно большая, 100 тысяч квадратных метров к тому времени, когда мы ее реализуем. Вся инфраструктура, которая предполагается для комфортного проживания, мы предполагаем, что она будет. В том числе вы говорили про магазины, да, ну, то есть у нас также коммерция вдоль, ну, то есть по первому дому порядка пяти тысяч коммерческих помещений. Собственно говоря, мы и планируем туда заводить, чтобы жителям, которые выбирают нас сейчас на данный момент, да, уже было комфортно проживать сразу, как только они въедут в дом, да, ну, или... Как Только мы реализуем весь комплекс. Я правильно понимаю, что там еще торговый центр под этот Я на рендер в притяжении. Ты не забывай микрофон здесь. Я правильно понимаю? Пари не науть. Я правильно понимаю? Что в районе ЖК школьный планируется торговый центр. Я ну, по торговому центру сказать не могу, планируется или нет. Вы говорили, Иван, про школы. У нас вот 123-я школа, которая там буквально в пяти минутах езды от нашего ЖК, уже. Езды. Езды, да. но все ты верно, ты. все верно, да. Ну, кстати, уже дорога, которая по Амундсену, она уже, у нас, насколько нам известно, находится в экспертизе и в ближайшее время э, будет реализована, собственно говоря. Но по нашему опыту, как правило, там, да, люди, большинство людей там возят своих э, детей до школы, как правило, на автомобиле. Ну, я понял. Да, да, вопрос все-таки я еще раз когда да, попробую да, по-другому перезадать. Но Паша меня, конечно, потом еще добавит, расширит, углубит. Вот мы с Павлом занимаемся в этой сфере много лет, каждый в своей, так сказать, области. Паша профессиональный риэлтор, да, и он знает, в принципе, что людям надо, да, да они выбирают квартиры. Я профессиональный дизайнер, mm -hmm. и я знаю тоже, что людям, в принципе, надо, что они хотят выбирать. В первую очередь, это локация, ну, то есть место, где они будут жить, собственно, говоря Если от всего абстрагироваться, да, и посмотреть на этот кусок там сверху и что вокруг, классно, потому что вокруг лес. Ты, ты будешь в окно смотреть, будет лес. Это здорово. Ты вышел, погулял, погулял чистый воздух, ну почище, так скажем. А с этой точки зрения классно. Значит, но человек же не живет просто в лесу, правильно? Ему нужны какие-то удобства. То есть Ему нужно будет водить в детский садик ребенка, ему нужно водить в школу ребенка. И желательно не просто водить, а чтобы он сам дотопал. Вот топать от вас через мост до школы, на которую вы указываете, минут 40 пешком. Ну, просто мы вот сейчас смотрели, О, вот, 40, 30, 40, ну, 30, ладно. 25-25. Вот. <свят> И до этого вы сказали, что, вы, ваши слова, мы надеемся, что инфраструктура разобьется. Вот вы расскажите, на что вы надеетесь, кто будет ее развивать и откуда у вас вообще такие сведения, что ее вообще кто-то будет там развивать. Ну, то есть я к чему, я, я чтобы понятно было, дорогие зрители, я для вас, между прочим, стараюсь. Значит, чтобы вы понимали, когда вы заедете и э, в этом замечательном месте начнете жить, где лес вокруг, да, то есть вы должны понимать, что вокруг, ну, они же должны понимать, что вокруг, где, куда они поведут в саде, в школу, куда они пойдут развлекаться, mm -hmm. там, где они продукты купят, вот... Э, Конкретнее, это есть в планах или это вы предполагаете, что будет в планах? Ну, смотрите, здесь нужно в первую очередь разграничить, так скажем, полномочия да, наши как застройщика. Конечно. В первую очередь. Да, и вот все, что в рамках нашего, так скажем, зоны влияния, mm -hmm. да, мы за это можем нести ответственность. Все, нет, что? нет, извините, сразу перед, пожалуйста, извините, да сейчас сразу перебью. А, это понятно, но человека интересует, что вокруг. Поэтому застройщики любят выбирать место, где уже сформировалась какая-то комфортная среда. Ну, в городе, например, кусочек выхватили, тут школа, тут садик, тут кинотеатр, ну и так далее. А вы выбрали место, где вокруг нет ничего. Все верно? Ну, пока, на данный момент. Да, да, да, на да, данный да, да. момент нет Но ничего. Вы, вероятно, вы обладаете какими-то знаниями, которых у нас нет, что здесь в перспективе что-то появится. Вот это я пытаюсь выяснить. Ну, смотрите, как я уже сказал про школу, да, которая, на наш взгляд, она не в 25 минутах ходьбы даже. Да? Думаю, пока вы спорите. Да, давайте, давайте. Ну, то есть и в нашем понимании жители, которые водят в школу ребенка, они его возят на машинах, на автомобилях. Собственно говоря, это 5 минут езды. То есть здесь проблем нет. Если что касается развлечений, в академическом не нужно далеко ехать. Это вот здесь у нас, вот на Вильгельме Дагедине, ну, есть ехать. торговый центр, естественно, да. Но сейчас... Практически у каждого жителя есть автомобиль, тем более, что наш комплекс, он рас, рас, рассчитывается на таких на семейных людей, да, и не составит труда там в течение 50 минут проехаться до каких-то ближайших, а, имеется в виду, если мы рассматриваем сферы развлечения, в том числе, да, школы, сады, а, в садик у ребенка, ну, одного, собственно говоря, не пустите. Значит, это я как родитель выбираю а, вести своего ребенка и в школу, и в сад до тех пор, пока он там не станет более-менее до 9 лет там, да, хотя бы. Ну, то есть я его, у меня дочка, я ее вожу там, на машине до школы. Да? Поэтому, на наш взгляд, здесь проблем э, катастрофичных нет, как бы я сказал. Вот. По развлечениям тоже уже сказал. Ну а что касается там, таких вещей первой необходи, необходимости, такие там, продуктовые магазины э, и все, что связано с жизнедеятельностью, это мы будем предоставлять у нас в коммерческих помещениях. То есть у вас будут помещения сдаваться там, под аренду или да, продаваться? Да, да, конечно, да, да. Продаваться мед... не будут, мы хотим коммерцию, да. да, да, да. Мы хотим коммерции сами, собственно говоря, ну можно так сказать рулить, да, чтобы никакие, ну то есть чтобы не было там двух пиццерий всяких там разных, тогда да, пив, пивных магазинов. Тогда расскажите набор тех помещений, которые вы предполагаете расположить на первых этажах. Смотрите, ну то есть у нас сейчас на данный момент отдел продуктов формирует перечень тех арендаторов, которых запускаем, но это продукты магазины вещи первой необходимости да возможно ну какие ну все, что Ну, там, да, парикмахерская, бургерная. Бургерное и... нет, но ну, не рассматривают. То есть сейчас список этот формируется, и мы 8. его будем на рабочей группе утверждать. Но ну, сейчас красное, Нет, Я... красное дело, это не вещь первой необходимости. Я предлагаю уже убрать фокус с локацией. Мы все с тобой понимаем, что она сейчас перспективно развивающаяся. Это... Нет, последний вопрос, Паши, пожалуйста. И? Мне очень интересно. Меня стыдно Извините. И, хорошо. Не надо было еще вот так сделать. Давай. <свят> Я уже раз-два так сделал. Давай. <свят> а сколько жителей будет э, проживать вот в вашем этом микрораметр ⁇ дном? Да. Ну, у нас на комплексе это в районе 1985 квартир, да, ну 2000, давайте так, грубо говоря. Ну, вот на 3 умножайте 6000. 6000 человек. Ну, на, э, на 3 на 2,5. тысяч да, человек. Да. Смотрите, вот э, мы про школу поговорили вот про сад я так и не услышал в какой тяжкий сад ну смотрите здесь и вот рядом со 123 двадцать школы также есть и здесь вы конечно без... то есть вы сами строят чего-то там не будете детского сада школы не будет мы как застройщик нет окей okay. нет просто вопрос уточнение значит вы сажаетесь на на готовую инфраструктуру имеется ввиду вот это вот этого социального блага так его назовем вот сейчас школа которая вот в этот район школьный 500 да 500 метров я по проверил 500 метров поэтому не 40 минут. если даже загигуль взять, ну, но едут минут 20 25. 9. Мы 500 метров 25 что? минут. Нет, это по прямой. А, там же река такая, через день да, да, да. Так там к тому моменту, пока вы построите свои четыре дома на 6000 человек, места в школе это закончатся? Так там еще в перспективе. Вот здесь одна школа. Да, да, конечно, конечно. Там по застройке микрорайона именно, но ну, если посмотреть, у нас есть трендер будущего, так скажем, да, что планируется там, рядом, мы можем посмотреть, там а несколько да, школ да, и детских да, садов. А вы... Ну и, и, и все. Вот про локацию завершающий вопрос. То есть, а... Значит, мы все будем передвигаться на машинах, как вы говорите, ну, на чем-то, на каком-то транспорте, соответственно, туда дорога планируется нормальная, так, какой-то транспорт запустится, или вы не знаете, запустится или не запустится, или, или это будут опять эти, бомбить на маршруточники, как это будет происходить. Да, дорога, как я и сказал. И про парковки для тех, кто, значит, там купит квартиры, кто будет на машинах, сколько парковочных мест предполагается. Сейчас Смотрите, в общем, что касается дороги, как я уже и сказал, она до, по улице Амонсона уже находится в экспертизе на, по нашим данным, да, и уже вот в ближайшее время будут реализовывать у нас есть графики, я ими, к сожалению, не обладаю, поскольку это не моя зона ответственности, да? но можно запросить информацию и более детально уже там как-то уточнить. Остановка общественного транспорта по вот этому уже генеральному плану, она планируется прямо вот на пересечении улиц Амунсена и Ландау, практически выходишь из второго подъезда нашего дома и вот здесь 5 минут остановка общественного транспорта. По маршрутам, которые сейчас туда будут ходить, не подскажу, не знаю. Что касается паркинга, мы здесь, на наш взгляд, предусмотрели, вообще мы знаем проблему академического с точки зрения паркинга. У нас здесь запроектировано коэффициент 0,5, то есть это в районе 1000 парковочных мест, это 280 мест крытый паркинг. У нас планируется парковка на 600 мест, которая тоже она отделена, но не во дворе, то есть это у нас двор без машин, да, если смотреть на концепцию комплекса. Это на 600 мест машины под видеонаблюдением, под охраной. На улице? Да, это на улице, да, открытый паркинг, он бесплатный, да, и места дублеры вокруг гостевые, так называемые, более трехсот, в общем, на весь комплекс, на две квартир у нас тысяча парковочных мест. Но вы же понимаете, что машин будет больше? Больше, а -а -а. чем тысяча? Больше, чем тысяча. Слушайте, еще раз, давайте 0,5 коэффициент, здесь, эффект, здесь, да? здесь просто, я вот просто здесь... Снимаю, да, квартиру и живу сейчас, и я вижу, как машина паркуется на тротуарах или еще где-то, и понимаю, потому что нету, в принципе, да, физически мест недостаточно для того, чтобы разместить машину. Коэффициент 0,5. С подземным паркингом и скрытым, на, о, не скрытым, а огражденным, охраняемым на 600 мест. Даже этого, на наш взгляд, будет вполне достаточно для того, чтобы обеспечить. Но ну, плюс еще места дублера, которые есть вокруг комплекса. Друзья, ну, про локацию, я думаю, что вы уже все поняли. Сейчас мы будем разговаривать про цены, что в эту цену входят. Тут Паша уже э, дирижировать, будет дирижировать, выступит в роли, э, так сказать, э, мучителя. Поэтому я с удовольствием передаю ему слово Я коммуницирую с сообществом и в целом, что мои коллеги, что там партнеры, застройщики. Ну все, конечно, удивляются ценах То есть я сравнивался с той же, той же, застройкой притяжения, уже упомянутого в нашей диалоге, да. И разница достигает где-то там 50 процентов сцены метрового. Ну грубо, есть там 75, у вас есть высокие, это же 150. Поэтому вот в качестве, так сказать, запроса топ 10, там я не знаю, критериев, нюансов концепции и так далее которые вот ну, позволяют вам выходить с такой ценой и еще вы сегодня видели ну как то есть на, на глубоком долго я рассказал как места да? то есть вот, что вы в этой цене подозреваете адресуя такое предложение покупателю. Что позволяет вам выходить с такой ценой в сравнении с притяжением, да? Ну, я бы так вопрос, что позволяет нам? Мы, нам никто не может позволять, мы, сами, классный, мы, вот. сами, мы сами оцениваем свой продукт. Ну да? вот. Что вы там оцениваете? Что у стресс? вас такого что он столько стоит денег? Вы видели концепцию нашего благоустройства? Я видел с моим я был на презентации. Я больше скажу, я прослушал презентацию, много для себя, я уже сложил, угу. но мне бы хотелось, чтобы вы зрителям пояснили. И нам такой вопрос очень часто поступает от клиентов, которые звонят, поэтому для того, чтобы полностью оценить ценность продукта, нужно приехать в отдел продаж и посмотреть, чтобы менеджеры рассказали, собственно говоря. Ну, во-первых, это отличающаяся концепция да, полностью, да, это закрытый двор, без машин, безопасный, собственно говоря, да. Я могу очень много, в принципе, рассказывать о нашем не, не, проекте. А ну, Топ-10 коротко. Ну, то есть, ну, да, ну, это, это просто, знаете, да, и... я сейчас просто топ-10, если <сих> это дворовая территория, да. как, как двор-парк, да. ну, то есть и на нем можно просто там насчитать очень большое количество того, чего нету ни в одном жилом комплексе в академическом, да, ни, ну, ни в обиду никому, ни с кем не сравниваю, я говорю о наших преимуществах, да, это наличие холлов, которые, ну, места общего пользования, 7 да, да 7-метровые, да, да. да, и плюс, да и вообще просто места общего пользования, неважно, это центральная секция или любая другая, это просто нужно рендеры, я надеюсь, когда мы в ви видео да, добавите рендеры, многим из ваших подписчиков станет понятно да? Это и сервис, который мы предлагаем, с точки зрения нас своя сервисная компания, которая обслуживает все наши жилые комплексы И все это в совокупе позволяет нам сформировать вот эту цену, которую сейчас вы видите Смотрите, вот вы говорите 7-метровый пол, у нас тоже есть застройщики с высокими потолками мест общего пользования. У нас есть жилые комплексы с закрытыми дворами, без машин. Вот брусника, пожалуйста. Но все равно у них нет такой цены высокой. Что, что еще есть такого, за что стоит ну, переплатить, скажем прямо, ну, смотрите, почему нет, ну, почему у брусники такая цена, это лучше вопрос тогда им задать, да, мы оцениваем свой продукт вот так. Если я правильно понимаю, что, то вы посмотрели на бруснику, увидели, что она себя недооценила, вот так, ну, то есть она довольно быстро продавалась и, в общем, зарядились оптимизмом. У нас, у нас нету, да, задачи прям вот продавать по 100 квартир, да, в месяц, такой задачи нет. У нас получено проектное финансирование, мы считаем то, что, ну, то есть оценка нашего продукта какая сейчас, причем, что я хочу сказать, что эти цены действительно на старте, да, и кто сейчас будет вкладываться в наш проект, ну, то есть дальше цены будут расти, просто по опыту предыдущих наших проектов мы это видели и ровно с точно с такими же возражениями сталкиваюсь Вы знаете, каждый человек, вот я работал в атмосфере с самого его начала, каждый житель, ну, или дольщик очень много приходили и говорили о том, что у вас дорого. Почему так дорого? А потом эти же, те же самые клиенты приходили через там, год, полтора, два, когда уже была часть инфраструктуры готовая, да? когда уже э, была возведен, возведен монолит. Они приходили и говорили, Геннадий, почему вы нас тогда не уговорили купить? Потому что, допустим, на примере атмосферы мы там студии начинали продавать в миллион девятьсот пятьдесят. Через год они уже там стоили 2,5 минимум да, А через еще один год, когда мы практически там уже к воду дом в эксплуатацию Они стоили по 3,5 И люди, которые в нас поверили, очень неплохо И до сих пор да, вкладывают деньги в наш проект и зарабатывают Вот поэтому и здесь то же самое сейчас На мой взгляд, да, вы говорите, мы новички на рынке да, Но я хотел бы сказать, что мы новички на рынке Екатеринбурга но мы не новички на рынке development, да, поэтому я считаю, что цены сейчас на старте, это мое личное мнение, да, достаточно э, лояльны и с перспективой, так скажем, да, для роста. А вот две недели продаж, консультаций и так далее, оно а, ну, вам дало да, он какое-то понимание? Вы попали в целевую аудиторию, то есть э, удается ли снять это разрешение по цене или... Пока народ, ну мое видение благоустройства, оно безусловно продается, себя готов, безусловно. То есть если всё, там, все там поплани все эти будут реализованы, это просто космос и в готовом виде она будет себя продавать за, может быть, и более высокие деньги. Но вопрос э, картина и застройщик, у которого в городе не на что посмотреть. Мы не строили каких-то больших планов по продажам. Мы хотели как раз выйти и пощупать да, рынок. ну То есть у нас есть там, и оптимистичные планы, и есть там, и более пессимистичные. да, Как раз-таки э, на то, что люди будут... Ну, мы предвидели да, возражения mm -hmm. по поводу того, что вы новичок и так далее. Mm -hmm. Поэтому еще раз, мы от продаж с точки зрения стройки никак не зависим. Э, хотелось бы нам больше продавать? Возможно. Но нужно ли нам сейчас это в моменте больше продавать, наверное, нет. Что касается удалось ли снять возражение по поводу того, что вы новички, мы показываем просто уже наши действующие проекты, которые были изначально в зародыше, это были рендеры, показываем фактически фотографии, это можно сделать зайдя на сайт нашего, там, допустим, той же самой атмосферы, там есть прям три онлайн-камеры, которые показывают на каком этапе сейчас благоустройство и что оно соответствует как минимум там, 99% того, что мы заявляли, да, а местами даже мы улучшаем эти, эти какие-то решения. Да. Вот у нас, допустим, по атмосфере жители, когда мы вводили дом, обратная связь от жителей, что получилось даже круче, чем на рендерах. Ну, вы, наверное, на презентации помните, когда Виктор презентовал, вы видели фото, рендеры, и ну, там, там даже их отличить в целом невозможно да, от рендер от фотографий. Вот это очень важный и, я бы сказал, даже больной вопрос у нашей местной аудитории на этапе продажи красивые картинки. Угу. И по факту совсем не то, что купили на картинках Будет очень здорово, если вы реализуете так, как у вас на рендерах Потому что, ну блин, двор, парк, это, это новый уровень, я бы так сказал Потому что, когда к нам впервые зашла брусника Она задала такой новый тренд Вот на эту безмашинную среду да Вот этот дворчик, вот эта зелень И сейчас все как бы к ним подтягиваются Ну и, конечно, брусника за счет этого сумела свою аудиторию собрать любителей, почитателей. Сейчас она у них сформировалась и большая А есть застройщики, которые Рисуют одно, а делают потом Вообще, они вообще не делают Вот есть такие И у нас так В чем вопрос, и у аудитории Такой же будет, скорее всего Где гарантии что вы сделаете так красиво? Четыре футбольных пуля это сколько надо травы-то засеять, деревьев посадить. И мало того, вы еще в нескольких уровнях это делаете. То есть это, Перепас, же, пол. это же это вот это все. Четыре пруда. 4. Вы чё с ними зимой здесь, делать здесь вод, вод, Вы что с ними зимой делать будете? У нас вообще тут до минус 35 бывает. Это не астраха, арбузы не растут. Вот как они, что будет происходить? Там, что это, влета, мутки замерзнут с лапами или что будет? Как их высходка? Зимки, что в котов будьте Во-первых, давайте вопрос номер один. По поводу гарантий. Вот у нас ни один застройщик в договор не делает приложением картинки 3D. Mm -hmm. Вы делаете? Нет, конечно. Почему? Если мы в договор долевого участия э, внесем... Рендеры или какие-то, ну я не знаю, там спецификацию того, или самого, того же самого оборудования. да, Это мы в дальнейшем, если мы какое-то изменение захотим внести, даже с точки зрения улучшения проекта, нам нужно будет с каждым дольщиком согласовывать изменения этих проектов. Ну, как то, вы считаете? То, это... то есть принципе, нету гранти гарантии того, что все будет точно так, как на рендерах, являются наши предыдущие проекты. Вот В Астрахани. И все. Да, в Астрахани. да. да. да. Именно в Астрахани. Именно для этого мы сейчас планируем э, свозить в Астрахань э, там, 20 топ-риэлторов, да, которые будут э, продавать наш проект, чтобы они своими глазами увидели, пощупали, чтобы они понимали да, то, что мы здесь заявляем, какая мы компания, как мы строим, что это реально, что это не просто соответствие, не просто наш маркетинговый или маркетинговый ход, Ход, да, а это действительно подкреплено делами И клиенты, которые приходят к нам в отдел продаж Я в первую очередь э, всем менеджерам рекомендую Показывать им, э, заходить прямо на сайт Показывать соответствие э, проекту рендеру И фактической, фактической стройки сейчас на данный момент Это происходит в режиме онлайн То есть это не, запис... не какой-то записанный ролик да, А это жизнь, Вы можете, может любой клиент в любое время дня и ночи зайти и посмотреть что там происходит и как двор он безусловно крутейший то есть вся эта там канатная дорога да? это полно называется Drake, it's it's life. Life. я очень много а, ну это такая тарзанка с одного холма на другой вы можете съехать очень круто у меня один вопрос даже два скорее то есть э... Это в таком виде это уже есть в астрахане и уже есть понимание, что это можно реализовать и обслуживать за какой-то адекватной цене, потому что ну при даже 300 тысяч квадратных я выглядит как будто это просто какие-то космические деньги на содержание, чтобы у тебя канатная дорога на дворе была, это блин. Ну давайте так, Павел, канатная дорога. Это сейчас все ваши подписчики представили себе курорт и такой да, фуникулер, который поднимает это вас э, к себе в квартиру. Э, не совсем так, это зиплайн ну, просто Тарзанка, которая... То есть там нет, нет никаких космических или инженерных э, сооружений больших, да, которые стоят космических денег. Это вот что касается просто того же самого зиплайна, да, что касается обслуживания, то есть у вас вопрос да. в том, если ли это в Астрахани или нет. Смотрите, у нас в Астрахани плюс-минус территория, вообще территория самой атмосферы, это 6,6 гектар. Здесь у нас 7 гектаров участок, территория, которая отдана под благоустройство, 3, да, 3 гектара мы отдаем под двор. Собственно говоря, в атмосфере плюс-минус. Ну, там может быть 2,5 да, отдано под благоустройство. И сейчас ну, мы начинали обслуживать в атмосфере с квадратного метра там, в районе 24 рублей. 24 рубля это стоимость обслуживания квадратного метра с консьерж сервисом. 18. Мы когда заходили, нам точно ну, нам также говорили, что что-то дороговато, что-то и сейчас мы ну, планируем и причем, что сейчас, нужно понимать да, введен всего лишь один дом в эксплуатацию. Дело в том, что мы просто сервисная компания наша у нас нет задачи зарабатывать именно вот на, на ней, как на коммерции да? у нас собственник э, даже датирует э, да, как на, на, на начальном этапе, когда не заселен полностью комплекс, он даже датирует туда деньги, только для того, чтобы обеспечить именно тот сервис для наших жителей, с которым мы собственно говоря и заявляем. На наш взгляд 40 рублей с квадратного метра сейчас на старте, ну мы озвучиваем это клиентам, да, я знаю, что ну, на, на первоначальном этапе тяжело просчитать полностью, да, там все благоустройство, но мы считаем, что при 100 тысяч квадратных метров 40 рублей это вполне возможно обслуживать без заработка. Мы придем и проверим финансы. Вы знаете, мы недавно снимали обзор э, жилого комплекса, ну том, э, который называется Соха. Mm -hmm. Мы так объяснили почему Соха, ну, пускай. Так, э, и это точечная застройка. Mm -hmm. то да есть, вот есть, вот там такой двор. Там двора нет. Ну, то есть там достаточно одного дворника с mm -hmm. Вот, все. То есть там нету никаких тарзанок там и так далее. 60-70 рублей за метр квадратный, понимаете? Берут за обслуживание территории и, и, и каким-то образом они же вычислили эту цифру. Так вот у нас сомнения по поводу того, что при 40 рублях, что вы впишетесь э, в эти 40 рублей. <свят> ну, я вот опять же смотрите, Иван, я не могу ответить, почему Соха, э, Мы да, тоже. <свят> и, ну, вы меня спрашиваете, я не могу ответить, почему у них 60 или 70. А вы это просчитали, одном ну, свою имеется экономику? Я нет. но ну, но ну, у нас есть сервисная компания, да, которая, конечно, вот, конечно. Вот. Но у меня, знаете, еще какой вопрос по долгосрочному зданию. Оно такой вот, ну семейное, там такое семейное, ну типа вот эти вот там. Ну это все же для детей, ну да, по сути вот. Ну нет, там а, у нас если взять, Де, вот, причем, если э, да, да, причем что вы если посмотрите на эти детские площадки, там очень много всего и для взрослых даже есть. Это помимо, там у нас только пять спортивных площадок, да, которые мы говорим больше для детей. Если конкретно детские брать, то их всего три, но зато какие они, да, то есть там для детишек от, от 1 до трех, от 4 до семи, и самая центральная площадка, большая, я думаю, что мне бы было, как взрослому, я бы с дочкой очень, у нас, поскольку в центре холма у нас, располаг... в центре двора у нас располагаются два холма, один из них 10 метров, с трехэтажный дом, на нем Расположены различные горки. Это такой некий. А как на нем снег чистить? Зачем чистить снег? Мы хотим, чтобы люди оттуда катались на ватрушках а -а -а. зимой. Пожалуйста, ну то есть вы говорите о том, что у нас снега в Астрахани выпадает два раза в год, о, два раза за зиму, два раза. Вот. Люди все берут, собирают быстренько коляски, пока он не растаял, пока о коляски, э, санки. Для, для вас это, да. для нас это А здесь надо. снег сам выпадает. Ну, мы сделали специально эти два холма в центре для того, чтобы можно было их оборудовать и зимой спокойно кататься без какой-то дополнительной там, уборки снега. Нужно. А по... Стаяют, стекает в и куда-то там... по... Анёвка, не старикус, парни просто не знают, сколько снега выпадает. А, а кстати, Они еще к... к вопросу еще астраханского менталитета, назвем так, у вас же там четыре зоны воды, взаимодействия yeah, с водой. А вы прикидывали, что для уральцев жаркий климат, он, ну, вы видите, у нас малоснежное уральское лето. Наш нас, климат, солнце, наш климат за... заставляет меня вернуться в Астрахань, я так скажу. и получается, что если у меня появляется солнечный денек, то я скорее на ну и сразу купаться, чем вот этот вот ножки в бассейне мочить. То есть не будет ли такого расхождения, ну, менталитет уральства с подходами астраханцев, в плане, ну, нафига мне вода, нафига мне за нее переплачивать, если у меня этих солнечных дней в году, Фигда да нифига. Ну, вы сами ответили на свой вопрос. Возможно и будет. Ну, значит, этот комплекс, наверное, ну, если для вас не является этой ценностью, ага. ну, наверное, вы и не купите. Значит, ну, у нас нет задачи 100% клиентов всего Екатеринбурга перетащить к нам в Амонс. А, кстати, вот кто ваша целевая аудитория? Потому что для меня, ну, для меня это двор семейный, несмотря на то, что там вести все семейный. раз возраста. Семейный двор, но при этом в квартирографии больше 50% студий и одну же. Ну, смотрите, что касается, да, что касается квартирографии и кто наш клиент, мы, опять же, анализируя ну, академический район, мы понимали, что здесь, ну, основная масса застроек – это эконом, ну, стандарт так называемый, да, стандарт, ну, вот в этом ключе, да, мы считаем, и оплатежеспособность населения здесь, здесь молодые семьи, ну, то есть позволяет людям, улучшить свои, так скажем, жилищные условия, да, качество жизни. Оставшись в локации, да? Да, оставшись в локации. То есть есть же приверженцы локаций, которые любят именно академически, которые здесь работают, которые здесь живут, которым не нужно там куда-то каждый день ездить, да, в центр. Ну, а может быть даже и нужно, но они остаются приверженцы этой локации. В основном это аудитория, вы правильно сказали, это семейная. Но в том же, почему однокомнатные студии, потому что семейные же могут быть и без детей, могут купить себе евро-однокомнатную квартиру с в 40 квадратов жить э, или может быть к примеру семья покупает сыну своему да который будет жить ну то есть мы предусмотрели абсолютно все э, возможности э, чтобы каждый желающий допустим молодой парень там да он посмотрит на холлы посмотрит на благоустройство влюбится в наш комплекс и скажет что он мечтает жить здесь да и может взять мура родителям ему купит студию или однокомнатную квартиру ну вот Основная, да, аудитория это все-таки семейные, даже да, это да. жители академического, которые да. хотят жить в более качественном да, продукте. А нет ли у вас опасений, что господа из Брусники уже исчерпали эту аудиторию? Только... Ну, то есть они изначально заходили тоже с ценником, который для авокаций был выше рынка, и там вот типа, да, действительно есть адепты академического, они такие, типа, да, надоело мне жить в ваших муравейниках, пойду я... Вот Любимые, понятных продукт, понятных ключевых, так или иначе вы всех жителей Ектербурга вас не отвезете и не покажете свои дома. А, а есть вопрос в чем? Есть опасения, ли опасения? Да. Опасений нет. Ну, могут ли быть такие люди? Могут. Ага. У вас большой акцент сделан на дворе. Помимо двора, внутри пространства зданий какие-то для людей места предусмотрены? Конечно. Конечно. Мне было бы удобнее, если бы мы смотрели на рендеры да, и комментировать. Но, конечно, да, это велосипедные, это... У нас в центральной секции расположен атриум, так называемый. Да. Очень много зон тихого отдыха, есть зона с камином, где вы можете посидеть, порелаксировать, послушать книгу или просто посидеть, подумать. Да. Есть отдельная зона, где просто можно провести какую-то деловую встречу. Мы ее не называем коворкингом, да, но там есть такая возможность со столами, где вы просто можете пригласить своего партнера Или, к примеру, снять YouTube-ролик да? Тоже почему нет? Пожалуйста, есть такая возможность Что еще из фишек, если говорить про, внутри, про внутренности дома? да? Это кафе на территории нашего атриума Которое будет работать и на внешнего пользователя, и на внутреннего Причем, что в одной из водных зон, про которую мы говорили Мы располагаем летнюю террасу И столы располагаются прямо... Вы были в парке Гальцкого? Тут нет, не были. Вот посмотрите фотографии парка Гальцкого. Кстати, архитекторы, которые принимали в разработке проектов парка Гальцкого, они принимали участие и в нашем проекте, собственно говоря. Есть возможность в летней, да, хоть и редкий, в вашем городе. Дни, да, посидеть у водички, заказать кофе в атриум, о, в кафе, да, попить вкусный горячий кофе с круассанами. У нас в центре нашего также есть тихие зоны, да, ну, то есть территория кафе расположена таким образом, что вы из... внутри можете посидеть, закрыть, если вдруг погода испортилась, вы можете сесть за столы уже на территории самого атриума. В центральной части будет расположен рояль. Будет играть вечернюю музыка. У нас есть э, детский, детский центр. я уточню. Прямо да. будет сидеть музыка. Да. Настоящий, да. живой. Ну, то есть да. он не будет сидеть там 12-13 часов. Все, том, все верно, все верно. Это не стоит больших все денег, деньгах, я вас уверяю. Рояль. Нет, Холли. вечернее время вы можете выйти на смотреть. Кого пригласить за рояль? Да, есть рояль... То есть вы можете посидеть под аккомпанемент и рояль. Также... Что еще и с сервисом мы предлагаем? У нас будет детская комната, в которую есть возможность, помимо того, что вы просто можете оставить ребенка, оплатив какую-то... Ну, если это будет платная история, если вы хотите оставить ребенка с няней... Чтобы тем мы же отцы детей да. то есть мы можем подождите, вот мы можем уйти снимать ролик детей да. с возритик кому-то пиво по себе ноги в водичку <свят> и сиди, чилить как в турции на утром короче официантки галочи чему сидим <свят> марта не построен вы, вы, вы, вы, Вырубай хрен все пошли оформлять сделку пошли. <свят> Продал. <свят> нет кроме а, шуток а, это а. даже не для ну действительно, ну, то есть есть возможность оставить э, ребенка, мы понимаем, насколько мамочкам э, сейчас очень... Э, да э, и папочкам, я вам да и, папочкам, и... Да, ну, есть, да, да и папочкам, вы... Пришли к вам, допустим, кто-то там да, поговорить, вы с ребенком, ну вот, пожалуйста, отдайте его в детскую комнату, пойдите поговорить. Вот, я так понимаю, что детская комната все-таки отдельные деньги. Это уже Не, все если вам близко. нужно, чтобы вы могли оставить ну, ну, с кем-то, то, да, с кем -то, то да, да, то это за дополнительную плату. Но этот человек там будет находиться. То есть там будет специальный да, воспитатель-аниматор, который следит. Она будет расположена на втором этаже, то есть это такое отдельное помещение на второй этаж в атриуме располагается. Поднимаются, все закрыто безопасно за ними наблюдает администратор я у нас это встречал только у одного застройщика кстати говоря тоже тюменские они строят у нас но ну, называют это коттеджный поселок солнышки mm -hmm. это не как вы квартирные дома вот они там дуплексы вот эти четыре муплексы и у них есть такая услуга, вот как раз такая комната, где детишки могут тусоваться. Вот такая штука, на самом деле. Они говорят, работают прямо вообще все в восторге. То есть ты в город поехал, ребеночка там стал, час, два, три, даже на день можно оставить. Они там и покормят, и там игры какие-то с ними. У вас такая же история? Да, у нас, ну плюс-минус похожие, то есть это у нас у жена у собственников она занимается детскими садами развивающий центр да так его назовем и сейчас мы на втором доме вот у нас второй дом атмосферы вводится как раз в сентябре хотя ну кстати раньше срока мы его, он должен был в четвертом квартале в декабре сдаваться сейчас мы его раньше срока хотим вывести на рынок ввести дом в эксплуатацию там тоже как раз таки спроектировано и уже построена будет к тому времени вот эта детская комната где есть возможность да то есть там смотрите сейчас мамочки они и папочки вы уже говорили Эль Павел, да, они Слава. очень заняты, да, и вот куда-то ей там на ногти, муж работает постоянно, ей на ногти даже уйти, а с ребенком не поедешь, правильно? И вот есть такая возможность э, оставить, вот как в торговых центрах, да, э, есть... Комнату. Отдали и пошли шопиться. Здесь то же самое, только при э, жилом комплексе. Ребенок под, под прикрыть под прикрытием под присмотром под присмотром. Даже если вам не нужно там куда-то уезжать, вы можете спуститься в атриум попить кофе, спокойно провести время в тишине, да, потому что но жена должна выполнять такую функцию, да, когда ты приходишь, она тебя должна заряжать, а если она 24 на 7 с ребенком, она уже вот такая. Поэтому мы видим в этом ценность, в том числе поэтому это тоже предусматриваю. У меня вопрос. Иван уже продали, он уже, уже, уже договоров убирает. У меня вопрос: почему такой долгий срок в категории прописан? То есть я смотрел проектную декларацию. Там первый квартал 2025 года сдача, а первый квартал 26-го передача ключей. Это какой-то космос. Либо это ошибка на сайте наш рф либо это какой-то резерв заложенный, либо. Да. Ну, то есть, вот. Потому что жители спрашивают, что дела там, строить должно. Ну, смотрите, здесь нужно сказать о том, что у нас есть два графика строительства. Один из них, один из них внутренний, на который мы второй ориентируемся, запасной, да? а второй запасной. Ну, здесь нужно понимать, что регион для нас новый. А, ну да. Он не такой, скажем, ну... Теплый, да Мы берем просто запас для себя Так скажем, это наш первый проект здесь Мы понимаем, что пристальное внимание к нам Поэтому мы взяли запас для того, чтобы точно не подвести Не, не, ударить, грязь да, да, не грязь ударить грязь лицом а ну хорошо, оптимистичный график, безусловно, не там беря какие-то обязательства, но ну, вы можете озвучить. Ну <собственно>, и, просто вот мы оптимистично, если не во, еще не подбросят в начале следующего года да? Да, здесь <планировать>, планировать, <планировать, планировать достаточно тяжело, Можно, потому да, что то одно, то второе. День. Собственник ставит задачу там два-два с половиной года закончить это все. Ну, в первую очередь имеется в виду, да? Mm -hmm. Ну, причем, что нужно понимать, что мы, что строя атмосферу, что устроил укроп, укроп вообще мы начинали сначала делать благоустройство, mm -hmm. а потом уже переходить, грубо говоря, к самому строительству дома, для того, чтобы жители сразу могли понимать, что мы соответствуем рендерам, да? Второй, первый дом, мы начали строить атмосферу, и с первым домом мы сдали, ну, наверное, процентов 40 от... Oh. от э, первых двух домов да то есть мы сдавали если ну, если вы рендеры потом под, подгрузите то здесь икрытый паркинг и все площадки вот здесь накрытом паркинге мы сдавали сразу с первым домом у нас задача такая чтобы жители кто в первую очередь у нас поверил кто, ну, кто купил чтобы они тоже могли пользоваться хотя бы не всеми благами, да, сразу, но какой-то частью благоустройства могли пользоваться. Здесь задача тоже такая же стоит, чтобы часть благоустройства уже сразу сдать с первой очереди. Можно тогда еще вопрос? Я обратил внимание, что есть трехкомнатная квартира, там 95, но вот то, что действительно семейная, mm -hmm. да, нет, причем даже в директ писали по ней, но почему-то ее окна выходят на улицу Аминсона, то есть с точки зрения шумоизоляции, оконных систем, что и как, ну, то есть технически, что лежит в конструктиве, что там, позволяет качество жизни обеспечить в том числе, с точки зрения Извините, я добавлю. Это, кстати, мой вопрос был. В том числе. А Вот сейчас мы же понимаем, что сейчас сложности с поставками, там, с материалами и так далее. Вы вообще из чего строить-то собирались? Это я просто немножечко расширил ваш вопрос. Какие это будут материалы, где вы будете покупать? Белиси Да. Немецкие окна Шуком. Из чего строим? Строим из монолита, кирпича и штукатурки, если говорить внешнем фасаде, где мы будем покупать зону немодельного я зоноснабжения не подскажу поэтому что касается шумоизоляции здесь проработали вопрос но ну, в целом у нас в стандарте продукты это да если говорить э, о самой шумоизоляции квартиры у нас очень толстые стены в 25 сантиметров причем что 7 сантиметров внутри еще проложена звукоизоляция мы здесь очень это внутренние перегородки это Нет. межквартирные стены которые 25 сантиметров и 7 сантиметрами звукоизоляции более того мы еще под стяжку прокладываем звукоизолирующий слой а, пенолона 0,5 сантиметров и такой получается звукоизоляционный бассейн для того чтобы соседи снизу как можно меньше слышали ваш топот и собственно говоря не напрягались от топота или там, передвижения какой-то мебели поэтому здесь что это касается внутренней шумоизоляции что касается шума от дорог это двухкамерный стеклопакет спокойно закрывает всю шумоизоляцию, которая с внешних источников происходит. И это я знаю на опыте. У нас на атмосфере однокамерный стеклопакет, он 32-й. Когда делали благоустройство, у нас есть шурумы и здесь, кстати, тоже они будут, да, и мы сможем показать функционал наших планировок. То есть у нас работает вот так под окном, у нас располагается на втором этаже, под окном работает э бетономешалка, я открываю окно, все слышно, я закрываю окно, и тишина. Окей, ну и... Иван, и, Иван, на самом деле, говорит, что он бизнес но не так много зарабатывает, поэтому, <сих> и, поэтому его интересуют вопросы субсидированной ипотеки, да? Конечно. Вот жители спрашивают, будет ли что-то, вообще <сих> же модно, вот, ипотека под 1%, ипотека под 0% в Москве, вот что-то такое планируется у вас для тех, кто хочет в долгую играть и, собственно говоря, какой-то платеж себе диспетчить, минимальный. Смотрите, что касается субсидированной ипотеки, будет вопрос, в каком ближайшем... Ну, то мы только получили их разрешение, мы только аккредитовались там, во всех основных банках, поэтому нам сейчас поступают предложения от банков-партнеров, от СБЕР, от ПСБ, ну, то есть от большого количества банков мы сейчас посмотрим по условиям. И, ну, то есть, будет ли субсидированная ипотека, будет вопрос только что чуть позже. А рассылочка сейчас уже есть? Да, уже есть. Уже есть. Да, уже есть Понятно. Просто и рассрочка, кстати, Перейдем тоже достаточно... Перейдем оформлять договор к Наталье. Риэлторский канал. Я зарабатываю, Наталья, да? Нет. У меня есть последний. острый Девы. вопрос. Кто вам рисует эти планировки? Наш отдел частично. Как можно в этом жить вообще? С комфортом и кайфом. Вот так. Где места хранения? Где мастер спальня? Реклама.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 500 рублей в месяц и вы получаете доступ к этому контенту, где я для вас разбираю планировки из этих ЖК. Реклама закончилась. Смотрите, нужно понимать, Иван, что сейчас э, мы первые четыре подъезда да, выпустили на рынок. Это первый этап первой очереди. Там везде есть места хранения. Если мы говорим о том, что это разберем отдельно. Давайте, давайте мастер спальни в трехкомнатных квартирах, пожалуйста. Двухкомнатные квартиры с мастер-спальней будут во втором этапе. То есть у нас богатое количество планировок, очень функциональное, мы можем об этом подискутировать. Итак, друзья, планировки мы отдельно разберем, но ну, я не обещаю, конечно, каждую, но основные топчики отберем, вот Паша мне поможет и посмотрим, есть ли места хранения, как расположена кухня, есть ли окна в ванных комнатах, например, ну и так далее. В общем, это все. Если не найдете, если вам что-то будет смущать, вы всегда можете обратиться, чтобы я сделал для вас разбор планировки, ну или заказывайте дизайн проекта. Ну, а на этом все, да? Поблагодарим за большое, интересное интервью гостеприимство, Честно, гостеприимство. А, кстати пример вам наши родные застройщики да. которые до сих пор боятся звать нас в гость чтобы да. мы задавали чтобы задавали мы открытые вопросы почему-то как-то все вот так вот но ничего мы будем и без вас про вас снимать поэтому спасибо я бы тоже хотел вас поблагодарить спасибо. за да. проявленный интерес за то что у вас комьюнити такое достаточно открытое и реально сообщество, да, и вот очень продвинуто, так скажем, там, YouTube-обзоры, да, вам большое спасибо. Надеюсь э, на обратную связь. Кстати, да, если вы по планировочкам отработаете, будем рады, мы открыты всегда к обратной связи. О, да, да, пожалуйста, и вы, рано, Павел. Есть, э, э, Нет, мы абсолютно открыты, и если у вас какие-то, какая-то есть обратная связь, как от партнеров, Наталья тоже всегда для вас открыта, пожалуйста, мы... Открыток к обратной связи всегда все кофе пить <связываю> <связываю> подписывайтесь на канал ставьте лайк здесь скрывайте. говорят все <связываю> <Здесь говорят, правда. связываю> <связываю> <связываю> <связываю>